Здравствуйте! Сегодня хочется поговорить об очередной машинке Endis машинка с аккумуляторной с сетевым питанием Endis Cordless US Pro Line. она же Endis LCA машинка выполнена по классической компоновочной схеме, то есть можно сказать, что они взяли старенький US-прули и заткнули в него аккумулятор. На самом деле здесь используется другой мотор, роторный мотор мощностью около 4-5 Вт, то есть мощность примерно такая же, как у Moser Chrome Style или мозер Liti Plus Pro. Машинка неплохо сидит в руке, нож классический, Энди, с поворотным боковым рычагом интервал здесь от ножа номер три 0 до ножа номер 1 то бишь по русски говоря от 0,5 миллиметров до 2,4 миллиметра машинка имеет уровень шума ну, повыше чем у вибрационных машинок пивотных, но примерно на уровне остальных роторных машинок Единственное, что смущает, вибрация здесь несколько сильнее, чем в том же Мозер Chrome Style или даже, чем в Wall Super Typer Cordless. В комплекте у нас идет масло, щеточка, защитная насадка для ножа, 9 насадок. И в комплекте с зарядным устройством у нас идет целый набор насадок для разных стран. Да, в том числе целых 2 европейских насадки, то есть одна под современные евророзетки с толстым штекером, другая с тоненьким штекером под старые ГОСТовские наши розеточки. Насадки. Насадки довольно удобные. Изменили по сравнению с тем же, допустим, Эндис ПМ4 трендсеттер проводным. Здесь насадки серого цвета, цифры гораздо легче читаются с номером и длиной среза. Изменили механизм крепления насадки, он стал гораздо удобнее. Но все так же их 9 штук с разбегом от 1,5 до 25 мм. Время работы от одного заряда 2 часа, время заряда 1,5 часа. То есть вполне себе должно хватать на полную рабочую смену. Нож стандартный, в общем-то, должен подходить от проводных машинок Эндис, возможно и от машинок Вол. Что еще сказать? Да, в общем-то, нечего. Это одна из самых недорогих аккумуляторно-сетевых машинок с литиевым аккумулятором, с длительным временем работы, 2 часа. Из минусов довольно большая вибрация. А на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Енот Постригун. Заходите и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. И заходите на наш сайт, который называется, вы не поверите, Енот Постригун. На этом все. Пока-пока.